Всем привет! Это видео о том, как войти в безопасный режим Windows 10. Этот режим предназначен для диагностики операционной системы, функционал Windows при этом сильно ограничен. Безопасный режим следует использовать только в случае, если работа с системой заблокирована. Существует несколько способов, как запустить Windows 10. В безопасном режиме. Первый способ. Перейдите в меню впуск и выберите параметры. В следующем окне перейдите в меню обновления и безопасность» и выберите «Восстановление». В разделе «Восстановление» найдите пункт «Особые варианты загрузки» и нажмите кнопку «Перезагрузить сейчас». После этого подождите, пока Windows перезагрузится. В окне выбора действия нажмите на «Поиски устранения неисправностей», затем «Дополнительные параметры» и «Параметры загрузки». Далее Windows уведомит вас о том, что компьютер можно перезагрузить с использованием дополнительных параметров загрузки, один из которых это включить безопасный режим. Далее нажмите кнопку перезагрузить. В следующем окне нажимаем клавишу F4 и ждем пока ваша система загрузится в безопасном режиме. Второй способ. Нажимаем клавишу Windows плюс R на клавиатуре и вводим msconfig. Нажимаем Enter. На вкладке «Загрузка» отмечаем безопасный режим. При этом смотрим, чтобы текущая операционная система была выбрана, и отмечаем один из вариантов загрузки безопасного режима, я рекомендую минимальное. Далее нажимаем кнопку «Ок» и при следующей перезагрузке будет включен безопасный режим. Третий способ. Если система у вас загружается, но войти в нее вы не можете, оказываетесь на экране блокировки, в данном случае нажмите на кнопку питания и удерживая клавишу Shift на клавиатуре, нажмите на перезагрузка. После этого следуйте инструкции, которая описана в первом способе после перезагрузки Windows. Четвертый способ. Если у вас система вообще не загружается, для этого вам нужно будет использовать загрузочный диск или флешку с Windows 10. Если у вас таковых нет, вы можете создать их на другом ПК. Или же диск восстановления. Как создать диск восстановления смотрите предыдущее видео. Я покажу, как зайти в безопасный режим, используя диск восстановления. Для этого зайдите в BIOS или UEFI и загрузитесь с диска восстановления. В моем случае это EFI USB Device. Нажимаем Enter. Выбираем язык русский. Раскладка клавиатуры русская. В следующем окне нажимаем поиски устранения неисправностей. Дополнительные параметры. Командная строка. В командной строке пишем BCD-edit. Set. Default. Save Boot Minimal и нажимаем Enter. Видим, что операция успешно завершена. Теперь перезагружаем компьютер и Windows 10 будет автоматически загружаться в безопасном режиме. Для того, чтобы убрать автоматическую загрузку безопасного режима, зайдите от имени администратора в командную строку, клавиша Windows плюс R. И вводим CMD. Нажимаем ОК. В командной строке вводим bcdedit, Edit, Delete value, Default, SaveBoot. Нажимаем Enter. После перезагрузки системы Windows 10 будет автоматически загружаться в обычном режиме. Всем спасибо за внимание, удачи!